твой проект Булки не растут на деревьях», а пробы профессии для детей 7-12 лет, что-то похожее на Кидзани и Мастерславли, только не столь поддержанное финансово, поэтому я этот проект свернула, а сейчас мы занимаемся разработкой образовательных программ для фондов, компаний, то есть таких больших комплексных дети дети чему-то учатся, педагоги чему-то учатся, и родители. И какие-то просветительские истории и так далее. То есть в образовании я много лет. И так получилось, что у меня все это совпало с моим родительским опытом. Дочери 15 лет в этом году. Я ее благополучно отправила учиться в университет. Вот. Я, когда начинала свой родительский трек, это была такая... Дом. Мне сейчас очень интересно смотреть на то, что здесь происходит, потому что это такая поддерживающая ценностная среда. Тут классные написаны цитаты э, про то, как относиться к себе и к ребенку. Когда я увидела на спине участников «Я ценность», я вообще чуть не расплакалась. Вот, и э, подумала, что когда моей дочке там, было 5-7 лет, я такие среды постоянно искала. Я искала людей, с которыми вот, я была бы единомышленником. Я и тогда еще не знала, как сформулировать это все, про ценность, про убеждение. Вот, и здорово, что таких сред проявляется все больше, таких еще есть ну, по атмосфере мне это, это событие напоминает э, фестиваль альтернативного образования семейного э, летнего прохода. Я живу, я учусь, вот там примерно то, то же самое. Вот. И так получается, что ну, вот я прошла какой-то путь, плюс я там образованием занимаюсь разработкой, и мне захотелось в какой-то момент сформулировать ключевые принципы, а что же такое обучение, вообще вот, современное обучение, как оно сейчас классно, правильно понимается, с учетом всех тех ценностей, которые мы разделяем, да, про то, что э, ребенок — ценность, э, субъектность, ценность, и мы с вами тоже ценность, как родители, которые создают это все для ребенка, и как родители, которые создают это для самих себя, и в целом, как мы создаем эту культуру, вот. И, собственно, об этом мне хотелось бы поговорить. Возможно, что-то для вас покажется уже давно известным и, может быть, банальным. Хочется послушать ваше мнение об этом. И если у коллег, которые смотрят это онлайн, тоже будут вопросы, мы прям с удовольствием остановимся и ответим. У меня будет как бы три, наверное, части разговора. Первая часть, она такая больше про контекст, в котором мы существуем, что происходит и почему вообще так происходит, что нам нужно учиться всю жизнь. Вторая, она больше про что, а чему учиться и что это значит вообще life-long в чем он проявлять, собственно. Вот. И третья история, она, если подойдем и будет интерес, про ресурс, про то, как поддержать себя, как где взять силу на то, чтобы все это происходило. Вот такие вот три части. А что там А дай А почему вообще, откуда берется Lifeline Learning, в чем фундамент, фундамент этой, этой истории? На мой взгляд, ну, я читала, конечно же, и вы, наверняка, читали много разных исследований, про, начиная от Талиба, антихрупкость, всю эту историю, да, и заканчивая, недавно вышел очень интересный доклад про современные образовательные экосистемы, как они должны строиться, на каких принципах и так далее. И первое, первый такой то, почему, собственно, происходит сдвиг в сторону обучения в течение всей жизни, это увеличивающаяся скорость изменений. Многие про это по-разному говорят. А Узан вообще говорит, что это цивилизационный сдвиг. Кто-то говорит, что это там, цифровая революция, такая революция. Но совершенно очевидно, что скорость изменений очень высокая. И я, например, как человек, который родился вне сорок. Да, я родилась еще в доцифровую эпоху, и я, как раз могу говорить, продукт советского общества, и думаю, что, может быть, кто-то из вас тоже, а наши дети, не знаю, моя дочь уже брызла мобильный телефон до года, то есть она уже в совершенно другом контексте росла. Вот. В этом смысле все постоянно меняется, и как бы это оказывает на нас определенное влияние. Второй тренд, на котором хочется остановиться, это история про то, что науки, касающиеся нейрофизиологии, биохимии, искусственного интеллекта, вот вся эта когнитивная история, они сейчас очень активно развиваются и не успевают доходить до школ, не успевают доходить до университетов, то есть они существуют где-то там в лабораториях, где-то в отдельных просветительских лекциях они доходят для нас обрывками эти знания, но они редко интегрируются в то обучение, которое, ну, что называется традиционная школа. И поэтому, как бы, вот этот тренд, он на, на него мы тоже опираемся, и это то, что нам нужно учитывать. И третья история э, про устойчивое развитие общества. Если вы знаете про цели устойчивого развития, да, конечно же, э, они появились не так давно, но э, недавно я читала статистику, гораздо, в общем, с каждым годом все больше компаний присоединяются к этому тренду, и они уже проникают. Как бы, ну, по крайней мере в мегаполисах, появляется уже в обычном поведении обычных людей. То есть мы начинаем раздельно собирать мусор, мы становимся там, экологически, гемористически более грамотными. Вот. И что же, как же со всем же этим справляться человеку? Мне вот очень нравится, да, таких моделей личности, да, то есть а как, что, как выглядит человек, который в современном мире да, с этими изменениями может справляться и уж тем более как нам, как родителям, кого нам нужно готовить для того, чтобы там, наши дети справлялись с тем, со совсем происходящим в мире. Вот мне очень нравится модель Асмолова, о чем он говорит. Вы знаете, наверное, про hard и soft skills, не надо это объяснять. Он говорит следующее, что вот, есть, по его мнению, как бы, три уровня. Когда мы, у нас есть hard skills, да, всякими как, такими жесткими навыками, для нас это, для личности, это реактивная адаптация. То есть что-то случилось, и мы отреагировали. Соцскиллы, они про предиктивную адаптацию, то есть про способность предвосхитить изменения. То есть сделать прогноз, это про мышление, это про когнитивные функции, про национальный интеллект и так далее. А вот человек, который способен быть устойчивым в изменениях, это человек, который способен создать себе такие условия, в которых ему комфортно. То есть это человек, который способен на это влиять. А для этого он, этот человек, эта личность, она осознает свои смысловые ценностные установки. Но меня вот лично не учили осознавать свои ценностные установки, и, это, и я не уверена, что в школах и в вузах как-то как к этому обращаются. Хотя, безусловно, сейчас уже появляются программы, да, интегрированные в отдельных школах, но как-то в массовой, в массе своей мало кто нас этому учит, и наших детей тоже. Дартом воспитания наоборот, условной установки, уже потом все эти скиллы. Да, да. Сейчас как бы наоборот. Да. Ну вот, Асмола э, говорит о том, что вот эти три уровня ⁇ это как, история про готовность к изменениям. Вот. И э, получается, что немножечко на наши с вами плечи ложится необходимость актуализировать, а мне опять не приключается, актуализировать, да. э, актуализировать эти, эти уровни. А сколько лет вашим детям? моим. Ой, я просто долго перечислять, потому у меня пять дочек. Ну старше сколько? Ну старше 20, в институте учится. 15, 12, 6 и 3. Пожалуйста. А у меня а, старший 16, средний 11, а младший 9. У меня дочь, дочки Тоже 4, дочь. сына 11. Ну, то есть для вас, для всех, в той или иной степени актуален подростковый контекст. Вот. И мне любопытно тогда сейчас будет обсудить с вами вот эту вот историю. Я когда думаю о том, как родитель, особенно родитель подростка или вот этого предпродуктатного периода реагирует на весь этот объем информации, да, как учить, чему учить, почему готовить, я очень часто встречаю таких тревожных людей, которые очень сильно переживают, потому что они сами, во-первых, не очень понимают, как, почему готовить. Во-вторых, очень много претензий к детям, какими они должны быть и какими они не являются. И в какой-то момент я подумала, что это можно описать через роли. И вот это вот такая интересная история, когда родитель до предпубертата ведет себя как некий такой эксперт жизни. То есть он знает, как жить. И он ребенка выставляет те границы безопасности, там, объясняет ему что-то, что он... Передает ему некие экспертные знания. А в пубертате начинается сопротивление этой истории, да, и э, вот эта роль экспертная, она как бы, должна отойти на второй план для того, чтобы сохранить, сохранились доверительные отношения с ребенком. И какие тогда появляются роли, да? я вот выделила: что есть роль э, такого ко-креатора то есть человека, который вместе с ребенком и, там, вместе с детьми занимается созданием вот этого общего контекста через обучение. Это как бы первая история. Вторая история — это история трекера. А трекер — это человек, который поддерживает некое течение процесса. То есть это в акселераторах, например, когда есть проектная команда, она придумывает что-то, да, и идет там некое развитие, чтобы они, команда шла в темпе в нужном, чтобы она приходила к нужным результатам. И вот есть такой человек, как трекер. Вот. И родители, особенно в подростковом возрасте, вот классно осознавать и понимать эту роль, что мы уже не выходим на первый план, не говорим, что делать, не показываем все эти нужные правила, а больше уходим в такую поддерживающую роль, да, которая так или иначе, может быть, еще направляет. Вот. На самая интересная роль родителя, особенно родителей подростка, это студенческая роль, это роль человека, которые вместе с ребенком чему-то учатся. Э, учатся чему-то вместе с подростком и у подростка, и у ребенка. Вот в моем случае, например, я э, категорически, э, мне очень сложно с цифровыми навыками, я, например, всегда как бы, цифровые все истории отдаю дочери, потому что как бы, это ее, э, она в этом выросла, она в этом эксперт, и я отдаю в этом экспертную роль. Вот И когда мы э, как-то относимся к этим ролям и понимаем, роль мы находимся, вот тогда у нас вероятен контекст обучения, совместного обучения. Чему мы учимся? Вот если говорить опять-таки об обучении в течение всей жизни, мы с вами как будто бы закладываем какой-то фундамент, фундамент, с которым ребенок дальше по жизни пойдет. Ну и вот эта вот история про то, что, про то, что говорил Кен Робинсон, о том, что э, сейчас идет слом образовательных систем, и если раньше в индустриальном обществе мы готовили человека, который за всю жизнь практически не менял свою профессию, то сейчас, когда профессия меняется раз уже говорят, в четыре года, да, причем меняется кардинально, или маркетолог одной компании совершенно отличается от маркетолога другой компании, то есть как бы профессия становится все более и более персонализированной, а согласно социологическим исследованиям получается, что частенько профессии становится некий интерес человека, когда я умею что-то, и я получаю за это деньги. Это удивительный подход, который нашим с вами родителям, например, вообще не очень понятен. Моя мама до сих пор не понимает, чем я занимаюсь, что такое это самое образовательная разработка. Вот. А наши дети, скорее всего, там, там будут еще какие-то такие трансформации. Вот. И возникает вопрос, вот это все наследие, которое там, годами и веками накоплено, вот это все, чему учить детей в школе, да, вот эти все предметы, они все зачем, чтобы что. А у ОСР есть такой э, экзамен, такой э, рейтинг, который называется ПИЗА. Он, это в 15 лет у детей, знаете, да, меряют читать несколько, несколько видов грамотности. А, что это такое? Да, вот, читательская, математическая, цифровая и информационная. А, оказывается, читать — это не просто навык чтения. Да, то есть чтение оно же нужно зачем-то, зачем-то, чтобы что чтобы понимать прочитанное, чтобы делать выводы. И вот как раз этот экзамен PISA, он меряет способность этих ребят извлекать знания из прочитанного, видеть причинно-следственные связи, смысловые. А вот нас, например, в Инвязи, я училась в Институте иностранных коллегов, нас это мы учили на первом курсе, то есть нас это в школе не учили. Я не знаю, как у вас, у ваших детей, например, обстоят с этим дела, и мне кажется, что это такое тоже общее поле, которое и взрослому, и ребенку можно совместно осваивать. Математическая грамотность ⁇ это история про применение тех принципов, которые заложены, например, в цифровые сервисы, в навигатор. Есть такая, такая парадоксальная история, что ребенку проще разделить пиццу на кусочки, чем посчитать проценты. И оказывается, существует некая, некий барьер перед математикой, то есть прям страх математики. И есть отдельные курсы, которые специально учат тому, как снимать вот этот математический страх. Мы с, со Сбербанком делали просветительские дайджесты, я потом Наверное, как-то передам у нас в этой презентации ссылочки. Вот. И там как раз есть такие упражнения, которые помогают, во-первых, убирать миф о том, что математика, оказывается, есть гендерный миф, что математика это делает мужчин, что девочкам ну, это вообще ну, не девочка, но это совсем история. Во-вторых, а во есть барьер, точно так же, как языковой барьер. Вот. Существует барьер перед э, изучением математики. Вот. Ну, с цифровой информационной грамотностями тут э, как раз вот, то поле на котором наши дети может быть иногда а, и превосходят нас а, но в частности это про факт-чекинг и про умение извлекать от, отличать достоверную информацию от недостоверной и в эпоху как сейчас можно говорить по да, когда и в эпоху когда алгоритмы подбирают нам информационный пузырь в интернете вот такие штуки классно обсуждать ребенком объяснять им как это устроено я недавно наткнулась на фонд, который создал такой фонд этических... Этический фонд, вообще бывший программист из Гугла создал фонд, который просвещает о том, какие есть алгоритмы. Вот мы когда в YouTube набираем ролик, да, и нам подсовывают похожие. Вот по какому принципу вот эти вот похожие подсовываются контент, да, и он как раз говорит о том, что... Вот бы они некую просветительскую задачу решали таким образом, а не вот. но Совершенно понятно, что видео бы, с одной стороны, свои цели монетизации, с другой стороны, вот этот этический момент создания алгоритма. Вот. И э, классно об этом знать и обсуждать и, и, как бы, и сами. Вот. Это было про, э, про грамотность. Теперь про навыки. Вообще пресловутых навыков 21 века великое множество. Есть много разных моделей, 4К и 12 главных, и кто-то как кто, кто, кто это не описывает. Я вот здесь выделила два, потому что мне кажется, что это те навыки, которые не знаю, как бы у нас самих и у взрослых-то порой проседают. И классно уметь с детьми вместе... Их тоже развивать и это как раз то самое наше общее поле благодаря чему как оно создается вот если говорить про, про постановку цели вот есть такая прекрасная книга Келли Кели Макгонигал Силы Воли и она рассказывает с одной стороны она рассказывает с другой стороны Нейрофизиологи уже давно пришли к выводу о том, что цель, которую мы идем, она должна нас вдохновлять. И что должно быть максимум дофаминовых мотиваций движения вперед. И что вот эта вот история про то, что сила воли, это когда вот ты прям себя вот так вот сжал и уже ты не чувствуешь ничего и только идешь вперед во что бы ты ни стала, она как бы уже не работает. То есть она и не физиологична. И приводит к погоранию, и в общем удовольствием от жизни не получаем. А сейчас как-то вот все больше и больше ценностей э, таких, что мы идем к счастью, мы хотим все-таки, чтобы нам было нашел сейчас. Вот. И вот история про постановку цели – это как раз то общее поле, в котором мы с детьми можем вместе двигаться и учиться ставить эти цели, и оценка результатов. Что здесь важно? Вы, наверное, слышали про такую модель, как Agile в менеджменте. Да? Про возраст, да? Это про возраст. Это про то, что мы движемся гипотезой. То есть, когда мы что-то начинаем, какой то проект, для нас цель это не что-то вылетать такое в Петони, и что, во что бы то ни стало нужно достигнуть. а это некое предположение о том, что мы идем вот к этому результату. И пока мы идем, мы понимаем, что вот то, та обратная связь от мира, которая нам приходит, вот она как раз и является этой ценностью. И когда мы доходим до предполагаемой точки, мы тогда смотрим, что у нас получилось, и меняем гипотезу цели. Вот. И такое вот движение итераций, это называется agile как принцип менеджмента, как принцип движения, движение гипотезы. У него там есть много разных особенностей. Но в целом эта модель, она, по сути дела, применима и к жизни. И вот кто-то на предыдущей дискуссии с Шаловой Александровичем задавал вопрос, а как быть вот с профориентацией? Да, и вот что делать, если ребенку 11, и вот уже как будто бы пора об этом задумываться. И вот тут, мне кажется, и в профориентации, и в обучении. Это довольно сложно допустить тогда, когда, например, у нас мальчик, и мальчику нужно поступить в институт, потому что если он в институт не поступит, то там будет армия, и это такие риски, которые надо страховать. Вот. Но вообще, чем раньше начинается вот это поле проб, чем раньше начинается вот это поле гипотез, в которое мы можем ребенка отпустить и помочь вместе с ним оценить результат, тем как бы больше у него появляется своего собственного опыта, своих собственных выводов, к которым он приходит. У меня есть такая личная история про цель. У меня дочь занималась целевой звуков. Почему? -то. Не знаю, почему, наверное, аниме. И в какой-то момент она ко мне приходит, говорит, я не пойду больше в спортшколу, и все, я заканчиваю. Что, что случилось? А это седьмой, восьмой класс. Ну вот, мне кажется, я очень плохо занимаюсь. Я, я стала задавать вопросы, ну и, естественно, я спросила, какой цель ты будешь? Она говорит, я хочу стать олимпийской чемпионкой. Я говорю, класс, отличная цель. А за какой срок? И оказалось, что в ее голове вот этот срок, это там, год, максимум два. Я, значит, рассказала ей про вот эту воронку, как готовятся олимпийские чемпионы, начиная от дворовых вот вот, э, историй, да, и как растет человек, и в какой момент он становится олимпийским чемпионом, что это там целый процесс, есть отборы, есть воронка и так далее, и она как бы так подумала и вернулась обратно на сбор. И я в этот вот момент, и с тех пор как-то мы с ней всегда обсуждали, и я понимаю, насколько это важно, и взрослому человеку тоже. То есть когда мы упираемся и хотим во что бы то ни стало решить какую-то задачу, забывая о том, зачем, к как бы, какой цели мы идем, почему, вот, и забывая о том, что эта цель, она может меняться. Вот, и как бы классно и результаты, получаемые от процесса, тоже оцениваются с точки зрения, как мы ставили цель, к чему мы пришли, и как мы дальше можем двигаться. Вот, и через раз. Ага. И э, есть несколько курсов про как научиться учиться. Сейчас достаточно ну, это Барбара или на курс это Рената Казатуллина для лаборатории Лаб. И вот, э, вот эта вот история, когда мы создаем вот этот обучающий процесс вместе с ребенком. И как про это можно думать? Как думать через вот эту вот модель? Как мы учимся учиться? Значит, во-первых, как мы с вами уже обсудили, вдохновляющие цель. Инструменты, что значит подходящие? Сейчас все больше и больше знаний о том, как устроена личность, про то, что мы знаем, что мы аудиалы, визуалы или кинестетики. Значит, мы информацию воспринимаем определенным образом кто-то лучше воспринимает с утра, кто-то вечером, ну и так далее, и так далее. То есть мы подбираем себе инструменты, которые подходят именно нам и на которые нам комфортно опираться. Выстраиваем процесс, да, то есть классно понимать и отдавать себе отчет в том, что обучение — это некий процесс, то есть у него есть цели, мы к нему как-то идем, и оно занимает время, потому что не все, не всегда понимают, что... Вообще обучение как изменение поведения это некий там, протяженный временный процесс. И что о, у него бывают спады, у него бывают о, от обратной связи от позитивные там, подъемы а, с этими барьерами, которые возникают, нужно уметь работать, а, и классно отмечать результаты, которые у нас, которых мы достигаем. Про барьеры. А в связи с тем, что опять-таки наши прекрасные ученые, которые изучают мозг, очень интересно посмотреть на привычные нам мифы про лень, прокрастинацию и отсутствие мотивации. Опять-таки обращусь к Келли Магонигол про силу воли. И есть прекрасная Екатерина Поливанова из Высшей школы экономики, которая, в общем, про внутреннюю и внешнюю мотивацию отлично рассказывает в интервью. История про лень, идея про то, что у ребенка может не быть мотивации к то идти, такая немножечко... Это ну, уже коллеги говорят о том, что это некий миф. И что э, ситуация, когда сложно решать ребенку или нам, и взрослым самим, сложно решать какую-то задачу, чаще всего причина заключается в том, что у нас либо у самих мало ресурсов, либо это слишком сложная задача, и мы это не умеем делать, либо ребенку или нам э, слишком страшно, и как бы нужно снять некий психологический барьер. Э, либо цель, которую мы ставили в начале, становится, стала к этому моменту уже не неактуальной. И когда мы видим такой барьер, который создает прям ступор, да, вот здорово просеять ситуацию через вот эти несколько фильтров. Ну и праздновать результаты, это тоже такая отмечать то, что у нас получилось, и на основании сделанных выводов ставить новые цели, это то, что мы тоже обычно забываем, но классно мы Вот здесь я бы, наверное, хотела остановиться да, и чуть-чуть подытожить. То есть мы с вами сказали о чем? Что есть некий социальный контекст, да, в котором как будто бы от личности требуются определенные... Есть определенные ожидания от личности, что она должна уметь. Есть определенные грамотности, есть определенные навыки, да, которым здорово учиться и здорово уметь учиться. И вот здесь я хотела бы, наверное, послушать вас, вот насколько для вас в семье вот этот вот контекст, как вы лично закладываете фундамент своим детям, как вы их ориентируете на обучение, что вы им говорите, какие посылы транслируете, то есть в чем ваша роль как родителей, которые закладывают вот эти вот основы. Расскажите, пожалуйста. Особенно. Ну, то про математику упомянули, вот с математикой действительно проблема. То есть э, я, например, не могу действительно э, показать э, необходимость вообще всех этих э, заданий, вниканий. Там, я сам, в принципе, ну, несколько что там, не любил математику, что нормально все с ней было. Но в наше время мы как-то не задумывались, там хочешь, не хочешь, надо, не надо, то есть делаешь и делаешь. А сейчас вот, действительно, вот ребенку в я не, не могу смотивировать на то, чтобы он ну, 12-летний, потому что она действительно целесообразность. целесообразности. То есть я понимаю, что это не лень, это просто отсутствие целесообразности. Mm -hmm. а, вот, и, собственно говоря, там, где нет проблем, ну, там и нет проблем как бы, об этом говорить. Как бы, ну, мотивируется, мотивируется, может быть, я каким-то примером, может, быть там жена, может быть, там как-то. Ну, в общем, она как-то самомотивируется даже не могу сформулировать. А где есть проблемы, я могу четко сказать. Вот, например, с математикой. Да, вот как вот, э, смотивировать э, ребенка и э, вот эту вот целью ей показать. Ежелуюсь, что надо выполнять, нужно как, каким-то образом вот этот барьер преодолевать. А, а, зачем, а в, чем, в какой момент возникает проблема? Ну, с вот это, там, вот, не учит математику Да, школе? мы, собственно, там, с домашним заданием как родители сталкиваются на домашнее задание. На задание делать, собственно говоря, там, ну, вот откладывание программы «Пакистанация», откладывание, откладывание, потом в 12 часов ночи там, лихорадочное что-то. Ну, это, я думаю, стандартная история. Там. Mm -hmm. вот, естественно, там это отвлечение на всякие вот эти ресурсы, там, сетевые и прочее. То есть, э, там, я, конечно, понимаю, что это много от учителей зависит. Как вот, что, Александр говорит, ну, опять-таки, где взять других учителей? Как, как, как и есть, такие так есть. Если учитель хороший может влюбить в себя и заразить предметом, понятно, по что тут и мне ничего делать не надо. Ребенок и так будет стараться, там, и смотивирован, и так далее. Mm -hmm. А, вот, а так-то, собственно не секрет, что, так, что в стандартной российской школе, там, в, общем, в большом счете, проблемы с mm -hmm. а, вот, и я как-то тоже, ну, вот лично я все время учусь, и мне нравится очень. Но, опять-таки, вот этот образ, то, что вы говорите, ну, что вот, ну, не вы говорите, а мексиканский пилот, как, как долго, например, uh -huh. что главное сформировать образ. То есть, вот например, я считаю, что я образ достаточно четко транслирую, то, что сам я всегда люблю, uh -huh. чем то новым, я, в общем, в принципе, э, ну... Очень быстро надоедает, то есть у меня другая проблема. Я когда я вот что-то вот хорошо умею, мне это уже скучно становится. Мне нужно постоянно старочить новое, переработку новую информацию, с новыми науками. Вот, и как это ребенку передать? Ну, вот конкретно про 12-летней дочке, пока он непонятно, если вы кинете это. у меня первая мысль возникает. Обычно в 12 еще, по-моему, работают ролевые модели. Ну, то есть, если мы. Хотя я никогда так не делала на самом деле, и мне кажется, что это не очень полезно. Ну, во-первых, математика может не нравиться по каким-то причинам. Ну, то есть, действительно, педагог или что-то такое, или э, ребенок мог пропустить какое-то количество занятий и уже не догонять то, что происходит. И просто такое бессилие испытывать от того, что ну, я все равно уже все пропустила, конечно. другое. То есть здесь она ничего не пропустила, здесь прям конкретно, это вот, отсутствие всякой внимательности. Ты говоришь, там 2 плюс 2, да, и человек не хочет там, хоть немного сконцентрироваться, что там вообще... Mm -hmm. а, может быть, жена там избаловалась, слишком много с ней делала там, этих заданий. Вот. иногда помогает найти область практического применения. То есть зачем все это? Я помню, у меня была дискуссия с дочерью. Я вообще никогда не следила за отметками дочери. Я как-то вот, э, после начальной школы приняла решение, что учеба — это ее ответственность. И мы с ней говорили, что она сама с этим разбирается. И я хожу в школу только если меня зовут, зачем ты, зачем ты вот. Я в этом смысле вообще радикально поступила, потому что мне, мне казалось, что правильно так. Вот. И э, я помню, что был у нас конфликт с учителями, которые сказали, э, а зачем, э, в смысле, ваша дочь дерзит. И в это нас спрашивают зачем мне физика я говорю у вас был прекрасный шанс замотивировать ребенка э, учить физику в смысле это делать ну то есть как будто бы э, классно обсудить или с учителем ну то есть подняться на уровень выше понять а зачем вообще вся эта история и честно решить там либо это социальный контракт условно для того чтобы знаете, мы... У нас даже самый младший. Математическая грамотность это сложно, И тогда либо это некая договоренность о том, что мы идем к такому результату, хочешь, не хочешь, а надо, потому что ЕГЭ, либо в попытках разбудить интерес, ну то есть это уже про интерес и про прикладную какую-то историю. Математика это про шахматы, это про игру в го, это про то, как устроены сервисы, это про, то, как, про анализ данных, э, это много про что. И можно попробовать ну, в дискуссии вот об этом позавязывать и как-то посмотреть, а почему вообще лежит душа. Ну, вообще обычно доверительный разговор, не знаю, мне кажется, что просто доверительный разговор на тему, а что случилось, без вот, когда вот уходят все эти иголки, Историю, обычно, ну вот тут вот как раз да, упомянули про кризис образования, есть, насколько я вижу, вот я так как у меня снова уверенность такой, что в принципе действительно я не вижу не вижу целесообразности современного образования, то есть действительно очень много не нужно, очень много лишнего, очень много не так дается. И э, так как раньше мы это не обсуждали, программа есть, надо все как бы, там, иначе дворник пойдешь работать, да? то тут а они все это витает в воздухе, они понимают, что теперь же они ценность, и теперь они выбирают. И, там это. и то есть с одной стороны вроде как э, выбирают, а с другой стороны их обязывают, и нас обязывают, родители. То есть и как вот в этом кризисе выживать и лавировать? Ну, у меня вот первая мысль, которая возникает, мы, например, с дочерью всегда обсуждали, что школа это некий. Ну, мы всегда обсуждали, зачем школа. Мы поменяли четыре формы обучения: там, государственная началка, потом ну, семейное обучение, потом частное, среднее и экстернат э, старше, 10-1 вот. И сначала, ну, там, здесь советской школы, забрала ее я, а в частную попросилась она сама. То есть Она попросилась, потому что говорит, мне были нужны люди, рядом с которыми я могу что-то делать. То есть она такая оказалась социальная. То есть семейная форма ее очень... Вот. А потом в какой-то момент возник конфликт, и из этой школы она уходила в экстернат, потому что хотела, ну она уже решила, куда она будет поступать, и просто чтобы не тратить время э, на всякое, там, что не ведет ее в ЕГЭ, она уже просто целенаправленно готовилась к игре. и вот за эти я как-то обобщила этот опыт я подумала что родитель – это такой продюсер обучения своего ребенка то есть он по сути подбирает ребенку возможности как конструктор ну понятно есть допка да дополнительное образование где по сути мне кажется как раз и происходит основное обучение потому что это та самая гуманистическая педагогика это то самое индивидуальное потому что кажется школа пока не очень способна организовать как бы вот эту самую индивидуальную маршрут, да, подстроиться под ребенка и так далее, когда в подборку вкладывается человек, ну и вот это все остальные наши кризисные сложные моменты. Вот, и э, в какой-то момент, в общем, мы с дочерью так и обсудили, что школа это некий твой долг обществу. Ну, то есть не ну, ты должна сдать ЕГЭ, иначе не поступишь в институт. Ты вот хочешь выше, а тебе нужно сдать ЕГЭ чтобы сдать ЕГЭ, нужно научиться. но ну и это было прямо честно, откровенно сказано и зафиксировано. При этом нам тот же самый уважаемый Раузан говорит, что, в общем-то, высшее образование скоро отомрет, потому что да, них не учения непосредственно предприятий, да. а пройти определенную науку и так далее. То есть и как это во, во всем этом, когда с одной стороны, мало информации говорит, что все это ерунда, с другой стороны, Обязательная программа ЕГЭ, на которую надо очень много усилить. То есть, ну, как у меня старшая дочка хорошо читала ЕГЭ, это, как бы, Слава но Это огромное очень психологически, мы прекрасно все это представить. но уже было к тому неприятно. Нас поддерживают. На да. самом деле, мы даже можем разбирать кейсы такие, то есть, периодически, просто, случайным образом, включаем кого-нибудь из онлайн-участников. У них там ну, семья, какой-то кейс по-любому будет происходить, попробуем разбираем. Ну и вот мне хочется подчеркнуть вот эту мысль о том, что мы э, на нас, родителей, в этом смысле ложится такая дополнительная нагрузка определять, а чему мы, собственно, хотим научить своих детей. И очень здорово, что э, мы уже понимаем, что школа как. Э, Система, которая вот сейчас существует, она там тихонечко как-то пытается трансформироваться. Да, мы очень много там видим сейчас. Я знаю, что в Калининграде уже софт-скиллы там интегрировали в той или иной степени в обучающей программы. там еще что-то происходит. Но это происходит все медленно. И в этом смысле на нас, на родителей, ложится эта ответственность по выбору того, чему как получить бы, детей. Да, и вот когда, и почему мне хочется вот эту вот историю тоже распространять: про то, как научиться учиться по-хорошему, как бы классно вместе с ребенком рефлексировать вот эту вот историю в подростковом возрасте, когда неокортекс уже там потихонечку начинает значит, поднимает голову, что называется, да, и уже появляются четкое мышление, способность к волевым действиям и так далее. И так далее. Да, вот В этот момент как будто бы нам, родителям, классно вместе с детьми рефлексировать вот эту модель, а как мы учимся. Ну и мне кажется, что вот эта честно, ну, вот честность в диалоге, которая присутствует, когда мы говорим, ну да. Ну то есть я иногда говорила, что ну, твой учитель не прав, потому что педагоги все меньше становятся носителем уникальной экспертизы, просто они этого еще, к сожалению, не все понимают. Да, и, как бы, и да, ребенок будет выбирать иногда предметы, которые ему нравятся, он выбирает, потому что педагог более классно объясняет, более ясный, более приятный, более похож на ролевую модель для этого ребенка и так далее. Вот. Но а, прелесть понимания, что мы учимся в течение всей жизни, в общем, в этом и заключается, что… Ну, как это, Сегодня, да, я там не доделала, не доучилась, я не знаю, а через 15 лет я вспомню, мне это понадобится, я пошла учиться, ну да, это уже будет, может быть, чуть-чуть тяжелее, потому что, ну хотя говорят, что там до 45 еще нормально там с, нейро, с восстановлением да, э, ну времени может быть меньше будет, но в целом как бы нет такого, что, ну вот если ты не выучила английский, то до 15 лет, то все, ты его никогда не будешь то есть, может быть, и бог с ней, с математикой. Пусть. Ну, не хочет. какой-то момент заходит. Вот. Ну, еще там есть такая история интересная, как дать ребенку прочувствовать последствия своих выборов. То есть, да, вот у них много, много нужно. То есть, вообще, принятие решений — это тоже отдельный навык, которому классно учить. А парадокс заключается в том, что когда мы учим принимать решения, мы в этот момент должны отойти и дать ребенку принять решение и ощутить последствия того, что происходит. Вот. Так что, может быть, нужно что-то там как-то вот в какой-то момент обратной связью. И это, как правило, лучше всего объясняет, зачем нам что-то нужно. Может быть, у кого-то еще вот есть какая-то обратная связь на, на как научить ребенка учиться, зачем это нужно и как это делаете вы со своими детьми. Давайте я. Мы с мужем учимся магистратуре, мы любим учиться, мы не знаем, мы постоянно ищем какие-нибудь курсы. И дети во всем этом растут. Они слышат, как мы за обедом обсуждаем, как мы подключаемся онлайн, как мы что-то выбираем, каких-то конкурсов участвуют. И в связи с тем, что они в этом всем растут, оно для них будет близким и каким-то понятным, и будут копировать наш, нашу модель. Мы делаем так. Возможно, есть. мы понимаем, что есть еще какие-то способы научить их учиться, но пока мы делаем только это. Мы пришли сюда за тем, чтобы узнать, как еще можно это делать. А, класс. Мы ну, любим учиться. Это, конечно, еще самое главное. Самое главное, когда вы, как королевая модель, собственно, представляете собой... Ну, у вас, конечно, тут какой-то совершенно идеальный. Мне кажется, у нас тут должно быть все наоборот. То, что я вам рассказываю, мне кажется, что вы как раз так все и живете, как я вам рассказываю. Мы так делаем мы стараемся. Но не все получается. Пока много чего хочется еще копать. Всплывает постоянно все новое, расширяется область незнания. Чем больше мы... А вот это интересно, про область незнания. Как вы с этим справляетесь? Расскажи. Это очень тяжело. Чем больше начинаешь копать, тем больше понимаешь, насколько много всего ты не знаешь. И постоянно ищем, постоянно учимся. Только так, только двигаться вперед, потому что останавливаться мы уже не умеем. Какое-то постоянное движение. Здорово. Мы стараемся, но не все получается пока. Ну вот В качестве завершающего такого тезиса приземляя все, что мы с вами обсудили до этого, я выделил такие три основных принципа, наверное, обучения, как закладывать вот эту вот основу обучения в течение всей жизни в семье. Здорово рефлексировать процессы, как обучающие. Что это значит? Здорово отдавать себе отчет, когда мы находимся в процессе, который мы не знаем, как устроен и не знаем и мы не знаем, как делать. Потому что в этот момент у нас есть два параллельных трека. Один, как бы, мы получаем новую информацию, а второй, мы ее как-то обрабатываем и понимаем, как бы, куда мы движемся. Вот. И вот эта рефлексия, то есть, когда приходит ребенок и говорит, там, я не хочу, я не могу, я больше там, устал, и вообще там, уберите это от меня, здорово напоминать о том, что... Это новый процесс, в котором ты не знаешь еще, как это устроено. И в этом смысле для тебя этот процесс может быть тяжелее. Самому взрослому в тот момент, когда, например, он срывается там, в коммуникации с подростком, у него не хватает сил на что-то, здорово отдавать себе отчет, что, например, он первый раз родитель подростка. И вообще нас никто не учил быть родителями. А уж многодетным родителям я вообще не понимаю, как они, святые люди, не понимаю, как они справляются. Вот. Второй момент — это культура отношения к ошибке. Я, например, полный продукт советской школы и там, пятый год в терапии выкапываю из себя страх, страх ошибки, страх новых ситуаций, а с годами это еще превращается в то, что я перестаю идти в новые ситуации просто из-за того, что я там опасаюсь каких-то сложностей. То есть если по молодости это было такое лихое, адреналиновое, а пофиг, и прыгаешь просто, и все. Вот. А, а, а с возрастом это еще, ну, как бы я, получается, закрываю от себя пути развития. Вот. И вот эта любопытная история изменения отношений а, к возможным неудачам, ну, я вижу, что вам в, общем, в целом можно глубоко не объяснять, вы прекрасно это понимаете, да, в контексте особенно гимнистической педагогики вот, и здорово как бы иметь вокруг этих точек э, обсуждать с ребенком, какие как можно преодолевать сложности и не давать ему оценку. При этом не давать оценку ему, не давать оценку себе и так далее. Вот. Ну и э, отправной точкой обсуждения э, обучения, конечно же, в первую очередь, это истории про дискуссии, как раз та самая рефлексия, когда мы смотрим на некий процесс как на обучающий, мы смотрим на человека, мы смотрим фильм, мы обсуждаем книгу, обсуждаем жизненную ситуацию, и это как раз тот материал, на котором, в общем, можно рефлексировать и обсуждать эти истории. У меня, наверное, все. Мне хотелось бы уточнить, вот вы как с какими-то ожиданиями, наверное, приходили, вам, наверное, что-то было интересно узнать или услышать, или поделиться чем-то. Остались ли какие-то вопросы, что-то неясное, или, может быть, это вообще все было не про то, а вам хотелось про другое. Можно пару слов об этом? В целом, учиться надо и полезно, новые связи мозгу формируется, тем более в физическом и а химическом уровне. Mm -hmm. Но то, что вы да, в принципе, в целом мозг уже в течение часа то, что в течение часа вполне себе нормально и в течение Я доволен. У меня сложная ситуация. У меня трое детей, у всех разные особенности. Понимаю, насколько сложная эта тема. Вот. Обучаются они все по-разному. Одно подходит государственная школа, а другое семейное обучение, третий как раз какой-то в частной школе учится. Вот. И все это очень индивидуально у всех, то есть сколько людей столько и траектории, мне кажется, родитель действительно должен в первую очередь прислушиваться к ребенку, понимать, что ему него надо. Ну, хотелось да, понять, как. Как вот какие-то, может быть, инструменты, вот как, может подскажете, какие фильмы действительно посмотреть вот, с детьми, как помочь их им сориентироваться, вот, вывести их на это понимание, как ставить себе цели? В принципе, вот у меня была очень хорошая динамика со средней дочкой, которой я прямо сильно страдала. Первый класс закончилась с вами, что она ненавидит школу. И я думаю, что это вообще просто ну, катастрофа, потому что само образование, меня, в принципе, неожиданный сценарий для меня. И у нее была прям серьезная травма. Действительно, от очень много зависит, потому что бывают такие тонкие натуры, которые легко травмировать. Сейчас, слава богу, уже все хорошо, она снимается виртуально. Семейное обучение, ей педагог, опять же, выстроил. То есть, вот как бы не все вещи может родитель сделать. То есть для каких-то историй, вот так же, как в Древней Индии, э, Брахман отдавал своего ребенка на обучение другому человеку. Ну, то есть, не все должен делать родитель. Должна быть другая страна, которая, по идее, и должна помогать, потому что от родителей мы должны получать любовь, э, защиту. И такой вот как бы ты э, защиту, поддержку э, и безграничную любовь. Э, вот мне кажется. А, ну и должен быть э, вот этот вот союзник, которому ребенок доверяет, который помогает ему выстраивать э, вот именно такие карьерные э, истории. Но на родителя, конечно, надо смотреть, как он занимается, чем занимается. Я действительно в каком смысле я вот, думаю, что я выполняю для нее эту роль. Потому что общаюсь вот с, с этим педагогом, с которым она занимается, я заметила, ну точнее она мне рассказала, что она выстроила ей лестницу такую, нарисовала ей лестницу, то есть лайфхак. Нарисовала лесенку, нарисовала ее на, на основании этой лестницы. Вот так человечка нарисовала внизу и нарисовала наверху лестницу. И сказала, каждый шаг, каждый раз, когда ты учишься, ты движешься наверх. Нарисуй себя в конце лестницы. Вот. но этот лайфхак, который с ней, вот именно с моим сложным ребенком, который вот ненавидел школу и только первого класса, он сработал. Она, в принципе, нарисовала себя, э, то есть нарисовал себя человеком, закончившим университет, уже в шапочке, так вот э, конфедераточке. то есть за нее какая-то вот выстроилась такая мотивация, что Um, теперь я вижу, что она и уроки делает сама, и mm -hmm. готовится, и mm -hmm. очень активно mm -hmm. ко всему относится. Mm -hmm. То есть сказала, что ситуация безнадежная. То есть я прямо не знала, характери готова была сделать себе, потому что думала, что ну, вообще что? Это такое, почему что я делаю не так. А, ну, у меня просто не было опыта. В нашем детстве мы, отдавали, мы приходили в школу, и нас, в принципе, учили всему. Вот. А сейчас мы живем, вот, как дети советского периода, мы живем э, в не, э, ожидании. с неадекватным ожиданием, мы, если руководствуемся своим опытом. Когда нас отдавали в школу, там, в принципе, с нуля и готовили. Даже не, говорили не учить ребенка, чтобы неправильно его случайно не научить. То, потому что не так руку поставишь, так не так еще что-то mm -hmm. сделаешь. Ну, раньше была такая установка. Сейчас немножечко другая ситуация. должен ребенку уже подготовленную школу вести. То есть я ребенка немножечко неправильно, скажем так, может быть, это моя вина была на начальном этапе, что она пришла в школу учиться, а уже не была научена всему. Вот. Ну, в общем, я увидела, что очень позитивно действуют именно вот эти вот софт-скиллы, когда ребенку сначала нарисуют ее, потом рисуют ее в конце. И очень интересно, мне преподавательница сказала, что, ну, дочка у меня нарисовала первые несколько ступенек, они были все с кровопотеками. Преподавательница говорит, что это вообще такой ужас, неужели такая боль в таком развитии, что я на тебе травмы нашу? нет, это вот, вы знаете, мне сначала было так тяжело учиться. Я прямо так, мне каждая ступенька это давалась такой кровью, болью и в общем, ну вот сейчас вот на этом этапе появились вы и вот теперь, э -э, теперь мне нравится это, то есть она говорит лучше благодарности я в жизни не видела, ну вот теперь у них прям такой тандем, любовь. Это какой класс сейчас? Ну у нее сейчас э, вот, третий класс. Вот. Здорово, Мы что вы нашли венки. такое решение. Да, ну Просто мне кажется, что все-таки родитель не может брать все на себя. В каком-то смысле. Он должен что-то ну, как бы помогать ребенку, находить правильные контакты, каких-то вот друзей, союзников, наставников. Но вот даже сейчас мне тоже сказали, я задавала вопрос например, о конкуренции трех детей. Тоже сложная тема. Вот Из-за того, что на мне завязано все, вся конкуренция, не участвует в этом процессе ни старшая сестра, а, да, слышала, ни папа, да. никто. Из-за этого и идет вот это, вот, скажем так, на одном человеке ну, сложное распределение. Поэтому должен, должны да. быть еще участники этого процесса. То есть, соответственно, надо создавать услуги, чтобы... Детей было куда направить, где им подскажут и создадут им вот дружественным образом, помогут составить вот эту траекторию. Поэтому мне очень нравится то, что здесь происходит. Да. Мне кажется, оно как раз... Вот да, спасибо, сюда, да. И, да. спасибо. вам большое. Да. родитель как продюсер образовательной среды, mm -hmm. как человек, который понимает, как находить и как подключать вот эти вот кусочки мира, которые полезны еще ребенку, mm -hmm. где есть поддерживающие, поддерживающие, те, кто носитель знания, да, и продюсеры или там трекеры, или люди, которые там, помощь оказывают. Это да, очень важно. Спасибо вам большое за участие в этом эксперименте, за то, что вы выделили время. Надеюсь, было интересно. И спасибо нашим зрителям. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. А вы нам дадите ссылочки? Да, я вот думала, видео. а то вы так -то говорите. Да, наверное, почты, потому что у меня есть на самом деле и список фильмов, которые...